дорогие друзья всем привет сегодня мы будем делать одно очень полезное устройство из вот такой вот пивной кеги сейчас мы сделаем по быстренькому очередную самоделочку. сейчас мы воздух спустим и все увидите сами поехали спускаем воздух при помощи пробочки нажимаем оба А теперь открываем, только против часовой, и сливаем остатки наши. Итак, друзья, вот такой вот у нас получился настольный парник. И в него мы сейчас будем сажать редиску. И я думаю, недели через две, может быть, чуть попозже, у нас будет свой урожай. Сделал крышку на комутиках. так вот она у нас закрывается достаточно плотно. Оставил под вентиляцию горловину. Не стал ее ничем закрывать. В принципе, можно накрутить пробку. Но я думаю, это принципиально не важно. Ну, на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, пишите комментарии. По возможности в Дзен или в YouTube выложу продолжение. Что из этого Получилось, что у нас выросло. Всем пока, всем добра, до новых встреч, увидимся на канале.